Amazing Всем привет, с вами я Настя. Сегодня я буду работать механиком целый час. Узная наперед, скажу, что результаты меня поразили. Перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также при регистрации вводи мой промокод Настя. Ну а мы начинаем. Итак, время засчитываем как 17.00. Первым делом я приехала на ближайшую АЗС и подписала контракт. Потом я поехала отвозить бензин в одной из транспортных компаний. По пути туда мне уже звонили игроки с просьбой приехать и починить их. Вот такой эффект с первых минут у меня уже ждал. Я выполнила контракт, получила 1300 рублей и дальше я отправилась помогать Яндекс Такси, так как мне позвонили и попросили привезти бензин. Там меня уже настигли игроки, которых я заправляла и чинила. Также запомните мой баланс. Вообще, изначально сюда я подъехала для того, чтобы привезти бензин именно компании Яндекса, так как у них не было литров. Но меня просили игроки заправлять их лично и чинить тоже. Поэтому я потеряла здесь много времени, но я заработала здесь много денег. После того, как я заправила игрока, я подъехала к цистерне и заправила ее на 500 литров. Это максимальная для механика. Этим я повысила свой скилл механика до второго уровня. Потом меня снова атаковали игроки и просили, чтобы я заправила их транспорт. Это длилось минут 5, я заправляла каждый транспорт, так как они не захотели заправляться в цистерне, и я их заправляла лично, но это, собственно, выгоднее. После этого я хотела поехать на АЗС, чтобы взять еще раз контракт. Но, как видите, все прошло неудачно. Я перевернулась, и что было дальше, вы, собственно, сейчас увидите. Я просто написала админом, они мне не помогали. Потом я написала в репорт, и уже через несколько минут мне помогли. После этого я снова взяла контракт в Яндекс.Ти и повезла 500 литров. Заправив Яндекс-такси снова, мне дали 13 500. И так мне дали два раза, так как я ездила сюда два раза по 500 литров. Потом я приняла вызов, где я починила игрока, а также заправила его на полный бак. После этого я поехала на 8 дней, где я всех чинила, заправляла и в общем получала очень много бабок. Запомните, сейчас у меня 827 тысяч. И примерно за 4 минуты я заработала 11 тысяч рублей. Если ты сейчас смотришь этот видеоролик еще не подписан на канал, то скорее исправляй это. Нажимай на красную кнопочку подписаться, также не забывай про колокольчик и ставь лайк. Меня это очень поддержит. Итак, на 8 битв вроде бы мы всех починили. Сейчас я приняла вызов и приехала к человеку, который настрял прямо посреди дороги. Его я починила и заправила. И уже сразу же пришел новый вызов, который был недалеко от меня. После того, как я заправила этого игрока, я отправилась прямо туда. Он был буквально в 1000 метрах. Данный игрок снова стоял на дороге и, видимо, закончился бензин. Я его заправила и поехала на следующий вызов, который находился в важной массе. Приехав к этому игроку, я его заправила на 50 литров. А дальше он мне дал просто так сказать чаевые каждый игрок которого я чинила или заливал в бензин давал мне хоть немножечко чаевых спасибо добрым людям которые уважают труд amazingкро play кто играет на назор сервере 04 прописываем gp 829 дешевая рублевка это тот магазин в котором очень низкие цены просто зайдя сюда, в есть. здесь огромный ассортимент и цены, это просто сказка. Я не знаю, где таких цен вы еще найдете, наверное, нигде. Я буду рада, если вы заглянете в этот магазин и купите себе пару предметов. Именно крутые пацаны закупаются здесь. Amazing а дальше было очень интересно игрок, который сделал вызов, я приняла его и я его просто заправила. Потом он мне сказал, что сзади меня стоит машина, которую нужно починить, также залить ему бензина. Собственно, она подъехала потом ко мне и я починила этот транспорт. А потом Челик написал, поехали за мной. Я поехала за ним, он меня привез к особняку семейному и там я заправила его еще один транспорт. Спасибо таким игрокам, которые помогают сделать выручку механикам. Кстати, были еще такие вызовы, как этот. Ты просто приезжаешь на красную метку, а здесь уже никого нет. Приехав на 8 бит, я починила одного человека, а после этого уехала на вызов. Но по дороге меня встретила машина, которую я, собственно говоря, заправила. Вызов оказался очень далеко в Арзамасе, но все-таки человек меня дождался, и я его заправила. Смотрите, сколько у меня уже денег. Проходит почти час. Я принимаю новый вызов, заправляю человека, а также чиню. И вообще весь этот час прошел очень быстро, и я не заметила. Я даже поработала чуть больше часа, но это того стоило. Мой баланс оправданный, ведь заработала я очень много денег. Мне очень нравится работа механика, и я не знаю, почему раньше я не замечала эту работу. Ведь если посчитать те деньги, которые я зарабатываю на надально, то это меньше, чем я заработала сегодня за час на механике. Мне очень понравилась работа с игроками, ведь ты взаимодействуешь с каждым игроком, который тебе звонит по телефону, вызывает тебя с вызова. Также видите себя дороги, ты просто ведешь какие-то диалоги с игроками. Это очень прикольно, ведь ты не едешь в дальнобойщиках в тупую сам с собой, слушая какую-то музыку на заднем плане. Советую вам развиваться в этой сфере, ведь здесь тоже можно вкачивать скиллы как у дальнобойщика. Только здесь очень прибыльно, и ваша прибыль зависит именно от игроков. Сейчас я расскажу о том, что именно мне понравилось в механиках. Первое. Это мне понравилось то, что я могу заключать контракт с АЗС и каждый раз не возвращаться за топливом. оно у тебя, можно сказать, бесконечное, Просто из-за того, что у тебя есть контракт с АЗС. Второе. Мне понравилось то, что ты можешь ездить и заправлять транспортные компании, когда это требуется. Это очень классная система, почти как у развозчика топлива. Третье. Мне очень понравилось то, что ты можешь... Принимать любые заказы, какие ты хочешь, ты можешь видеть, где находится игрок, то есть далеко, недалеко, можешь на свое усмотрение выбирать, ехать к нему или нет. Четвертое. Мне очень понравилось то, что игроки могут сами тебе звонить и просить подъехать куда-то, чтобы починить или заправить. То есть эта система очень хорошо выработана, и мне очень понравилась. Только одна такая вот недостача, что я немножечко не научилась водить, так сказать. И я просто могу починить на дороге, там не отъехать на обочину, а как-то встать посреди дороги и начать чинить или заправлять. Это такой мой минус. Ну и после часа игры механиком у меня стали пропадать текстуры, как вы видите на видео. Это, наверное, из-за того, что я заработал очень много денег, и Амазник сказал, все, выходи из сервера, а то ты просто обанкротишь всех игроков. Ну и смотрите, наш баланс 897 тысяч рублей. То есть 131 тысячу мы заработали, грубо говоря, за час работы механиком. Эти деньги не чистые, так как мне давали еще и премию, чаевые, их могут давать и вам. То есть, это игрок уже делает на свое усмотрение. Ну и, ребят, я надеюсь, вам понравился такого формата видеоролик. Если да, то ставь лайк под этим видео, пиши положительный комментарий или отрицательный, это уже на твой взгляд. Также при регистрации не забывай вводить мой промокод на исти, он тебе даст бонус в виде денег. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Amazing Crawl Play.